Приветствую всех, кто еще остался здесь. В общем, сегодня речь я хотел бы завести о, о черном костюме, но не только об этом рассказать. Еще я о западном сланге игроков GTA. Кто давно смотрит, меня, знает, что на канале было видео такого рода, но я все удалил, да? И я в анаби, что я хочу сделать с этими игроками. Так сказать, три в одном. Давайте набираем 300 лайков и выйдет новое видео. Начиная с 2014-2015 года произошел щелчок в комьюнити игроков GTA. Стали появляться игроки с черным костюмом. А так как дело шло со старого поколения консолей, дело набирало неплохие обороты. За счет нескольких факторов. Из-за ютуберов того времени, которые просекли фишку и надевали эти черные костюмы. А люди видят, ага, он делает так, а повторю-ка я за ним. И это дело неплохо так и разрослось. Психология психологии черный цвет это негативный, депрессивный символ траура, горя, смерти, страха. Ничего не напоминает... Черный цвет – это образ, завуалированный игроком, который негативно настроен ко всему комьюнити GTA. А Трайхарды… устал это говорить, но нужно. Это тот игрок, который хорошо играет. В лучшем случае, если речь идет о ПК, то бестороннего софта, макрософта… Лаксвича свича и vpn. -а. Если говорить за ПК, только в голову приходит ПУП. Тут пока что только прямые руки нужны и можно спокойно обойтись без макросов. Так вот, и не обязательно носить черный костюм, чтобы быть Трайхардом. Чтобы быть Трайхардом, нужно уметь играть, иметь скилл, а не носить черный костюм для показухи. Кто не знает элементарных вещей, как спамить из РПГ, как делать Ео, зачем заходить в СИУ, если вас далеко раскинуло по респе, о чем можно говорить. Притом вы в черном костюме ничего не умеете. Это и есть ванаби. Смотрите меня и воспринимайте всю за чистую монету. Я сам сильно желаю избавиться от нубов в обличии ванабишников. Так что я уже признал свою ошибку, что было давно, и хочу исправить положение. Если вы со мной, отлично. Если без меня, и будете продолжать делать то, что делаете, и не будете стремиться меняться, удачи вам, с вами я не хочу иметь дел, можете отписываться от канала. В принципе, я уже знаю, как многим переступить этот порог ванаби-игрока и уже нормально развиваться. Надеюсь, все этого ждали, надеюсь, все ждали этого рема. Пока что поразмышляйте, а так вот вам пару сленгов, ставьте на паузу, если нужно, делайте скрины. В данный момент есть много вариаций костюмов и не только черных, но у многих Трайхард в GTA ассоциируется с черным цветом. Также с агрессивным игроком, который убивает всю сессию. А вот про скиллы и умения уже все, к сожалению, забыли. И сейчас речь хочу затронуть об озерах подражателях, в общем, об ванаби, что я придумал для борьбы с ними, так как сейчас много подражателей среди русского комьюнити, среди моих фанбоев, подписчиков, даже друзей. Но пока что сленг для общего развития. Я предлагаю сделать так. Кто с ПК, я предлагаю выйти вам ПВП. Понимаю, что желающих будет много, но я готов уделить всем время, ты да мне будет в кайф сыграть со многими ПВП. Пишите свои ники в комментарии под этим видео, и уже в ходе ПВП будет все понятно. И кто желает, и кто хочет записать наше ПВП, я только за. Это будет такой мини-флешмоб. Так что, если у вас есть друг Ванаби, скидывайте ему это видео с тайм-кодом к этому времени. Я с ним сыграю и уже сделаю все за вас. Так сказать, буду жертвовать своим эмоциональным состоянием. Если даже не получится переубедить человека снять черный костюм и не одевать его, я сделаю список Ванби игроков. А даже не сделаю, а давайте сделаем, ребята. Сейчас говорю всем людям со всех платформ. Пишите мне в ВК или в Discord некий тех игроков, которые относятся к OneBe. Не умеет играть, там кричат налево и направо: я трайхард, и я смотрю ремуверы!» и прочий бред. Жаль, что не получится сыграть с многими ребятами с других консолей, особенно с людьми с PS4, потому что у меня нету этой консоли. Но рано или поздно она появится, пусть будет рано. Если, к примеру, тысяча человек скинут по 30 рублей, вот уже PS4. Давайте поступим все-таки так. Если это видео набирает 500 лайков за день, я разберусь, выберу удобное время и запущу стрим, и сыграю с людьми ПВП. Если не получится набрать 500 лайков, я еще подумаю. Да и вы напишите в комментарии, готовы ли вы мне помочь с PS4. Если успех, то начнем сбор. Теперь вернусь ко всем, кто смотрит это видео, кто плохо играет, сомневается в своих силах, не уверен, проигрываете. Снимайте черный костюм и не одевайте его. Также можете написать мне напрямую, что бы вы хотели узнать и какая у вас проблема. Я открыт для диалога и со мной в принципе легко связаться. Вот даже я для этого эксперимента удалю все свои костюмы и те кто со мной знаком, снимите тоже если не сложно, ибо это временная процедура, буквально на 2-3 недели. Понимаю, что у многих есть модерские костюмы и удалять их будет жалко, здесь я с вами полностью согласен и не вправе уговаривать удалять их, но вот снять для благого дела стоит. За это время думаю можно грамотно составить список по игроков, затем вычислить их за счет того, что мы все сняли черные костюмы и в дальнейшем переучивать этих игроков. С ПК я справлюсь, а вот с работой на других консолях нужно находить людей, которые мне помогут. На этом все. Распространяйте, подписывайтесь, ставьте лайки, там на колокольчик нажимаете. но на этом еще не все. Делайте скрины сленгов, увидимся в следующем видео. Удачи вам!